Bye. Всем привет! Сегодня я хотела бы представить вашему вниманию проект, который я недавно обнаружила. Pledge Finance – это одна из первых в мире ведущих торговых площадок для финансовых NFT. Предлагаю рассмотреть особенности проекта и его главные фишки. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Pledge представляет собой управляемый алгоритмом финансовую экосистему, основанную на NFT, охватывающую кредитование и производные финансовые инструменты во многих крупных публичных сетях. На текущем этапе Pledge опирается на интеллектуальную цепочку Binance. Пледж стремится стать инфраструктурой для следующего этапа эволюции глобального финансового рынка. Пледж – это основанная на алгоритмах финансово-межцепочечной экосистемы NFT, охватывающей кредитование и деривативы во многих крупных публичных цепочках. Цель Пледж – создать основополагающие технологии и строительные блоки для следующего поколения децентрализованных и открытых финансов. В отличие от других проектов DeFi, Пледж предназначен для создания инновационных, структурированных и обеспеченных кредитных продуктов. К ним относятся свопы с фиксированной процентной ставкой, рефинансирование и производственные финансовые инструменты на кредитных рынках, позволяющие инвесторам создавать диверсифицированные портфели, адаптированные к любому уровню риска, который их устраивает. Важно отметить, что объем торговли на таких рынках ежегодно составляет около 500 триллионов долларов. Инновации в хранилищах с фиксированной доходностью, хранилищах с переменной доходностью, токенизации доходности и старшинстве облигаций, представленных в проекте с использованием финансовых NFT, дают уникальную позицию производителя строительных блоков Lego, повышая эффективность капитала и снижая проблемы с ликвидностью. Как вы уже могли догадаться, у проекта есть собственный токен под названием PLGR. Я спешу сообщить, что PLGR попал в список на KuCoin. Это действительно значимое событие для проекта и всех его пользователей. Поддерживаемая торговая пара, которая нас интересует – PLGR USDT. Торговля доступна уже с 12 января 2022 года, а вывод средств будет доступен с 14 января. Общая Предложение токена составляет 3 миллиарда PLGR, а его цена варьируется в пределах одной десятой доллара. Если вас заинтересовала информация, представленная мною ранее, то предлагаю вместе посмотреть на процедуру покупки PLGR через KuCoin. Для этого заходим на KuCoin, авторизируемся и пополняем счет USDT. Если у вас нет своего аккаунта на KuCoin, то сделать его достаточно просто. Перейдите в раздел с регистрацией и выберите удобный способ регистрации по телефону или по электронной почте. Далее введите код подтверждение и установите пароль. Процесс регистрации максимально прост и быстро откроет вам доступ к торговле. Далее переходим в раздел Spot трейдинг и выбираем пару PLGR USDT. Необходимо внести нужное число токенов. И нажать Buy. Также, покупая PLJAR, вы получаете возможность поучаствовать в раздаче вознаграждения на сумму 80 тысяч долларов. Более подробную информацию вы сможете получить на странице акции, ссылка в описании. Проект построен на новаторской финансовой технологии NFT, позволяя себе использовать новейшие технологии блокчейна, особенно с ERC 1155, чтобы создать NFT для представления каждого кредита, облигаций, страхования и также других активов. Во главе проекта стоят предприниматель Тони Чан. И бывший президент выпускников Стэнфордского GSB Николь Чанг. Как вы можете заметить, если у руля стоят такие успешные люди, то проект просто призван стать ведущей финансовой экосистемой NFT для массового рынка. Другая особенность заключается в том, что pledge начинается с фиксированной ставки и срока, в первую очередь ориентируясь на обслуживание китов и майнеров для удовлетворения их потребностей в займах. Pledge Finance создан для трансграничной финансовой цепочки поставок, что позволит обслуживать ее через свою децентрализованную экосистему создавая торговую экосистему NFT, которая взаимодействует между цепочками. На официальном сайте проекта отражены все основные этапы развития, с которыми вы сможете ознакомиться в дорожной карте проекта. Со временем проект наберет еще большую силу, что поспособствует быстрому росту и развитию в целом. Pledge Finance – проект, который точно стоит вашего внимания. Рекомендую вам приобрести пару токенов и участвовать в акции. Это отличная возможность нарастить свой капитал и присоединиться к сильному проекту. На этом наш обзор завершен. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии. Всем пока!